Google представил свое видение будущего веб-аналитики, новую версию своей аналитической платформы Google Analytics 4. Основные изменения, которые нас ждут. Активное использование машинного обучения, глубокая интеграция с Google Ads, клиент-центрированные измерения, контроль над использованием данных, обновленные отчеты. Рассмотрим каждый пункт подробнее. Привет, я Мария, и это «Новости Digital. В основе новой, более интеллектуальной Google Аналитики находятся ресурсы типа приложения и сайт, запущенный в прошлом году. Что же здесь поменялось? За счет применения продвинутых моделей машинного обучения Google, новый Google Аналитик способен автоматически предупреждать о важных трендах. Например, о тех товарах, на которые растет спрос. Разработчики также продолжают добавлять новые прогнозные метрики, например, потенциальный доход, который компания может получить от конкретной группы клиентов. Это позволит создавать аудитории самых ценных клиентов и проводить анализ, чтобы лучше понять, почему одни клиенты склонны тратить больше, чем другие. Благодаря новым интеграциям с другими маркетинговыми продуктами Google, пользователям Google Аналитики будет проще использовать различные данные для повышения рентабельности инвестиций. Например, более глубокая интеграция с Google Ads позволяет создавать аудитории для охвата клиентов с помощью более релевантных и полезных объявлений. Новый подход также может измерять взаимодействие в приложениях и на сайте. Он может регистрировать конверсии из вовлеченных просмотров YouTube, которые имели место в приложении, а затем на сайте. Видя конверсии из YouTube-видео, наряду с конверсиями из Google и других платных и органических каналов, маркетологи смогут лучше понимать совокупное влияние всех их инициатив. Новый Google Analytics проводит клиент-центрированные измерения. Сервис использует несколько областей идентификации, включая идентификаторы пользователей и уникальные сигналы, получаемые Google от тех пользователей, которые включили персонализацию рекламы. Это позволяет маркетологам видеть полную картину того, как клиенты взаимодействуют с их компанией. Например, можно увидеть, что пользователи сначала узнают о компании из рекламы в интернете, затем устанавливают ее приложение и совершают в нем покупки. Компании также будут лучше понимать весь жизненный цикл их клиентов, от приобретения до конверсии и удержания. Также теперь компании смогут лучше управлять тем, как они собирают, хранят и используют данные Google Analytics. Более точечные настройки позволяют указать, когда использовать данные для оптимизации рекламы, а когда ограничить их применение, чтобы они использовались только для измерений. Сходя из обратной связи, разработчики упростили отчеты чтобы пользователи сервиса могли интуитивно находить нужные данные, соответствующие тому этапу Customer Journey, в котором они заинтересованы. Поскольку технологии продолжают развиваться, новый Google Analytics предназначен для адаптации к будущему. Сервис использует гибкий подход к измерениям и в будущем будет включать моделирование, чтобы заполнить те пробелы, где данные могут быть неполными. Новый Google Analytics уже запущен по умолчанию для новых ресурсов, и дальше разработчики будут улучшать именно эту версию. Google рекомендует маркетологам создать новый ресурс Google Analytics 4 наряду с существующими ресурсами. Это позволит начать сбор данных и извлекать выгоду из последних инноваций по мере их появления, сохраняя при этом текущую реализацию. Оставайтесь в курсе новостей Digital с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Лебком. До встречи!